Всем привет, вы на канале Строган Team и сейчас я хочу сделать обзор на инвокер. Э, почему я хочу сделать на инвокера, так как была какая-то фигня непонятная. Непонятная фигня, я хочу сделать нормальный обзор на него. вы видите, у меня уже пару смоток есть на инвокера я хочу собрать комплект я собираю я собираю комплект хочу собрать полностью так. на мед я думаю брать бутылку, так как я хочу руны контролировать но если не, не хотите руны контролировать можете не брать бутылку я качаюсь через э, экзорт ну отлично на урон главное инвокеру в любых случаях собрать э, Аганя, так как с ним мы становимся пианистом который имеет кучу скиллов ну, два скилла и плюс быстро делает новые. Дальше уже по желанию. Я думаю, с руки хорошо бить будем. Соберем что-то для руки. Так, против нас снайпер. Будет трудно. Так как я махал. Снайпер. Я все, всегда так делаю. Я получаю санстраки, я могу болить по, по всей карте. Отлично для, для помощи, отлично оно будет. Или для простого урона. Используйте как хотите, для, для разведки можно использовать. Но очень дорогая, как бы по мне разведка. Сейчас фармин. Мешаем фармить ему. Так, нам надо будет векс скачать, так как я хочу. У нас э, пик как бы не очень. Все на ближний бой. Ой, на дальний. Иногда полезно там помочь, там все дела. Пора уже посмотреть рунку. У нас регенерация не помешает ману остановить там, чтобы на базу не идти там. Так, надо придумать, как контролировать своего противника по миду. Я вот думаю, или через cold snap попробовать. Попробуем через cold snap. Ловушка такая вот будет. Снап э, замораживает их не один раз, а очень даже много раз. Cold зависит от шарика колд. Так что нам нужно для колд а качать. Вот видите, как понадобилась нам вот мы уже целенькие. Так, что-то мне неудачно идет. Против снайпера. я его дальше больше не чем у меня с руки луплю. вообще можно э, инвокера даже раскачать, чтобы он с руки много бил. купить там ему всякие да и далосы. Э. можно качать его с руки У нас нету таких всяких нюкерав. Плохо, и он убежал То что нам нужно Не дадим качаться так, это, так как это у них Самый страшный керри Вот вы видели Я сначала кидаю санстрайк Потом его замораживаю Чтобы он не мог убежать Все синие шарики, так что мы можем быстренько полечиться. Ох ты, видите как нам помогло? Так отлично выручил. Или можно еще попробовать попробовать его вызывает духа попробовать его так использую. так вот вижу стоят надо когда видите что они стоят надо по максимальному помогать своей команде Сейчас надо собирать аганин, и с ним мы становимся очень универсальными. У нас появляется много заклинаний, пианистом становимся. Да, надо еще поучиться угадывать куда он побежит, чтобы попасть пока все идет нормально нас сейчас скоро 1200 и купим Point Booster который добавит нам ежи и, и ману, и все что нам нужно но против снайпера очень тяжело, так как он сдал сдалека валит. Сейчас попробуем его. Да, надо давай, надо его почаще. везет да вовремя я появился здесь. сейчас попробовать надо ее убить. ну видите иногда полезно попроб посмотреть под карте сдалека так лупит единственный шанс э, поставить на быструю скорость атаки и лупить его и он будет снапом вот В чем я Снэп и скорострельность надо. Значит, качаем, э, качаем скорострельность. Если бы нам надо был урон.. То мы бы качали урон. Но все зависит от ситуации. но ну, я вам думаю они попадутся они я в ин... инвокера надо играть очень много тренироваться все его скиллы изучить я отыграл ну, больше 10 игр Бегает, ну, но если его застать, можно хорошо колдснэпом продамажить. А, я не убил нашего. мало жизни против снайпера лучше не стоять, он своим выстрелом вас убьет все, я думаю уже понятно про инвокера там потом будем сочетание клавиш делать выбираем типа два навыка готовим третий запоминаем четвертый, чтобы быть и вот у нас будет просто-напросто 4 скилла сразу. Лишь бы маны хватило и времени на перезарядку. А так он должен оставаться сбоку или возле танка, но ну, чтобы вас не в фокусе. Да. Мог быть мой шанс, я бы напал, но тут крипы. Опять убежать. А вот к нему нет. Так что можно прислать. Пока с него делаем отличного гангера. Ган... Чтобы никто от нас не убежал. А, идем, идем. Как еще мы... У нас выходит выигрывать. У нас как-то не... Не очень, Тимко. Я бы научился делать санстрайки. меня убили. Вот и помогли с он Вообще отлично. Работаем как саппорт. Если все идет уже гладко по той тактике, так улучшаем ее. Снайпа никто не уйдет. Правда еще мне везет так как Нубы. Короче бы Это сложно. Если получается по этой тактике, если они ходят в одиночку, то можно вот по этой тактике их ловить и убивать. Ну вот, она просто ульту использовала, я бы так бы выжил. почти никто не отклонялся от моей санстрайк-удара. Моего санстрайк-удара. Все очень легко за него играть, если раскачаться. А если они группой ходят, тогда надо такие групповые скиллы. например, Бласт очень хороший, дамажит, отлично оглашает, отталкивает все дела. Хаос э, Метеор это обязательно на, на замес китайш, Хаос Метеор и МП. Маны, маны, смотрите, сколько сжигает. Максимально 400, 400 маны, половина маны, никто не захочет потратить. Торнадо тоже неплохо. Кидаешь, он летит. Короче, используйте все скиллы, подбирайте. Все что вам нравится. Как получается, так как на каждого Варгаса свой билд. Дальше собираем по усмотрению. Если надо урон. Собираем там. Собираем. Тента. Можно. но это на замедление. Против двоих, думаю, не пойдем. Хотя есть нас тоже два. Или же если нас постоянно Выносят Постоянно контролируют Постоянно Убивают Собираем ДКБ И в замесах Используем Сожрал ему ману Ах, нехорошо перебивать Короче, иду я на базу Думаю, стоит собрать Глаз вот этот Он даст нам красивой Анимацию урона Замедление, здоровье мана Все атрибуты Если не хватает живучести Ну, чтобы вообще Не возвращаться на базу и он действует на вс всех в радиусе, а не только на одного. Так, режим, надо помогать. Да, они не, неплохо отбились. Не, да подвеску уже не стоит идти пока на базу. И это все. не здорово и пока можно придумать какой скилл использовать или подождать пока откатится мы подождаем так что можно возвращаться назад Я думаю, так врываться тоже не стоит, так как мы были без Керри, без какого-нибудь станера. Просто отдались. What you just boy? минуту ждать находят да, там хиленькие нет я сам теперь не буду врываться и вам не советую разве что есть бласт или торнадо ну, на одного еще можно повесить колснеп смерти подряд было. инвиз ушел не успели мы его если б не крепп я бы его убил а ты чего тут сделаешь он инвиза выйдет и все Да, я думаю, нет. Оба-на. Надо убегать, если двоих видим. Идите сюда, что это? Видите, какая у нас скорострельность. И если мы все будем попадать по врагу, которого Cold Snap, он просто не сможет идти. видите, я на, по памяти набрал QQV, а это GhostVolk, чтобы убежать. Там был снайпер, который нас убил. что-то мы вначале играли как команда, а сейчас как нубер бежит кто куда фармлят, не попало от чего Кто-то там пошел. Всегда. Давайте по меду идем. Вот они сразу прибежали. Давайте идем, что... Честно, я, я бы их убил вот видите меня зафокусили первого сняли уже знаю что я опасный у меня все Давайте, идите, идите все 5 5 5 3 5 надо тогда купить бустер поинт жизнь Так как игра уже заканчивается Да что вы Теперь у нас вышел саппорт Мы их обезвреживаем Ману съедаем Не дамажим ничего Так Саппортик Вообще прокачать, если саппортов много. Давайте Google. Go. Что-то я запутался. Запутался в скиллах и. сторонам, чтобы он меньше людей умрет. Короче, идем фармить. что спасибо всем за просмотр подписывайтесь на мой канал пишите в комментариях свои ники с стима может сыграем вместе так что комментируйте видео ставьте лайки все приветствуется и всем удачи и пока